Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для стрельцов на вторую половину августа 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой. под колодой у нас королева мечей. Ну что ж, королева мечей – это женщина элемента воздуха. Это весы, близнецы, водолеи. Люди, обычно э, скрывающие свои эмоции под маской холодности. Э, люди более такие интеллектуальные или с таким более саркастическим чувством юмора. Э, иногда эта карта описывает э, профессию. Может быть, это женщина-адвокат, психолог специалист какой-то, знаете, в какой-то узкой специализации, или это врач, может быть, дантист даже. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель для вас. Шестерка мечей. Предпоследняя неделя. Восьмерка кубков. Десятка кубков. Двойка посохов. Ух ты! И туз Пентаклей. Последняя неделя августа для вас король кубков, десятка мечей, карта дьявола и король посохов. Тема, тема у нас шестерка мечей. Шестерка мечей нас говорит о переходе. Переходе с одной главы вашей жизни в другую, может быть. То есть... Лодка у нас отплывает от одного берега, где мы оставляем какой-то багаж, какое-то прошлое, что-то, что уже отжило, отслужило себя, и двигаемся к другому берегу, там, где мы найдем свое счастье. Иногда это говорит об отношениях, то есть отношения уже изжили себя, то есть они уже не приносят никакого удовлетворения, закончились, и мы двигаемся в новые отношения, мы хотим найти свое счастье. Для кого-то это на самом деле переезд, переезд в другой, в другой дом, в другую квартиру, в другой регион, в другой город или страну даже. То есть мы переплываем вот эту вот реку жизни. Кто-то, может быть, даже покупает новое жилье, недвижимость на берегу какого-то водоема или есть какой-то водоем рядом. На берегу моря, может быть, на берегу реки где-то вот в таком. Или вы переплываете летаете вот эти вот океаны, то есть, может быть, переезжаете в другую страну куда-то далеко. Что еще по этой карте? Иногда эта карта говорит о нашем психическом состоянии, психологическом состоянии, потому что вот эти мечи – это наша интеллектуальная деятельность, это наши мысли, и они представляют, символизируют вот это вот негативное мышление. И когда мы вот Переход происходит вот этот вот, то есть мы работаем над собой или сами, или с помощью психолога, и мы избавляемся вот от этого психологического, этого негативного мышления. Не зря говорят, во время вот этого путешествия на лодке надо утопить эти мечи, чтобы избавиться, не, при... не прибыть на другой берег с багажом. И вам тоже вот надо избавиться от этого негативного мышления кому-то из вас, чтобы когда вы прибыли на тот берег счастья, вы уже прибыли только с позитивными мыслями. Есть к чему быть позитивными, потому что... Ну вот опять вот эта вот очень похожая карта восьмерка кубков, когда мы спиной поворачиваемся к тем эмоциям, которые уже отжили себя. Может быть, вы любили кого-то, теперь уже любовь прошла, или вы работали где-то, вам все нравилось, теперь уже ничего не нравится. Вы поворачиваетесь спиной и уходите. Уходите в ночи, то есть в неизвестность, в никуда. Но сам факт. То есть тут, в общем-то, по этой карте нет драмы. Сам факт вот того, что вы понимаете, что уже никаких позитивных эмоций тут нет, он давно произошел. Просто вы, может быть, искали момента нужного, при... когда вам когда удобно вот это все свершить. Но ну, пришел момент, пришло время, и вы как бы вот сам акт этот поворачиваетесь спиной и уходите. И от этой ситуации. И уходите в лучшее, потому что десятка кубков, не зря вам говорила, на тот берег, берег счастья. Потому что десятка кубков это э, символ такой, знаете, семьи, что ли, э, бла, благодушия, благо взаимопонимание вот всего-всего такого благосостояния, не финансового, а душевного какого-то, потому что радуга – это символ счастья. И на карте у нас семья в обнимку, то есть они, у них полное взаимопонимание. Если вы в паре, то у вас на самом деле между вами, вашим партнером или партнершей будет полное взаимопонимание в этот период. Тут и детки бегают, то есть полный комплект. Ну а для тех, кто одинок, все равно эта карта «Дома» комфорта, то есть вы после работы вам хорошо, одна, вы, может быть, по своему выбору одни, и не, не обязательно всегда надо быть с кем-то, вы по своему выбору, вам комфортно быть одному или одной, и вы окружили себя каким-то комфортом, вам хорошо в вашем доме, уютно, и вообще у вас нет никаких проблем, в общем-то, вот по этой карте. И тем более двойка, двойка Посохов это от, карта от, открытых дверей, то есть что хотите, то и можете свершить. <смех> то есть делать можете все, что хотите, потому что двойка посохов, это говорит. Хочешь это, пожалуйста, хочешь то, тоже, пожалуйста. И не, это не выбор даже, это вот э, варианты, возможности. Хочешь таким путем идти, пожалуйста, хочешь, все равно все будет как бы для тебя все открыто. Любые пути, любые дороги, все, никаких препятствий на вашем пути нет. И тем более у вас какие-то, вот, видимо, ресурсы еще есть. Карта туз, посохов, ä, пентакли – это ресурсы. Причем неожиданно, вы можете получить. Если вы ушли с работы, может, вам какую-то задолжали сумму крупную, и вам выдадут, и вы даже не ожидали, удивитесь, потому что туз, пентакли. Или уйдете из отношений, но с каким-то, с какой-то суммой, может быть, вы разделите что-то, или... и тоже вы, может, не ожидали, что у вас еще какие-то деньги останутся. Ну, Туз Пентакли – замечательная карта, это, может быть, даже выигрыш в лотереях, что очень редко случается, но это деньги, полученные по наследству, деньги, выплаченные нам, например, по страховке, или вот какое-то неожиданное получение денег, прибавка к зарплате, или, может быть, на новой работе вам дадут сразу крупную, какую-то большую зарплату, премия, может быть, какая-то. Но еще это, может быть, покупка или продажа квартиры. Или вот э, покупка или продажа машины. Чего такого такого крупного, знаете, материальная какая-то, карта такая. Ну вот, а последняя неделя, тут у нас начинаются какие-то, знаете, э, король кубков. Король кубков – это мужчина элемента воды. Рыбы, раки, скорпионы. Либо любой мужчина, знаете, такой вот мягкий, э, любвеобильный, э, флиртующий. Обычно очень позитивная карта, но тут рядом у нас десятка мечей, я бы хотела сказать, что в вашем случае не очень как бы приятная карта, потому что, во-первых, у человека могут быть проблемы. Тут почему? Либо проблемы с алкоголем, а может быть и совместно, либо вот именно с этим флиртом. Человек не, не умеет как бы быть с одной женщиной. Это флирт, и вот это вот, скорее всего, узнаете, и у вас вот 10, десятка мечей, это удар в спину. Но э, не все, не всегда все это только отношения. Такие вот э, удары в спину можно получить от э, близких, от братьев, сестер, от родственников, от детей. И на работе могут подставить, и все, и начальство может быть. Поэтому кто, для каждого по-разному проиграется эта карта король мечей, кто он для вас. Но для мужчин, может быть, это, естественно, не ваш, может быть, не партнер, а кто-то по работе или друг какой-то может тоже подставить вот так. Спин, удар спину можно получить. Единственное позитивное в этой карте, это ее номер, что, ну, теперь уже так случилось, конечно, это прям, знаете, удар такой негативный, понятно, но надо уже тихо-тихо из этой ситуации выходить, надо выздоравливать, подниматься, потому что прям вот прибили, прибил, я как, как будто убили меня, бывает такое вот эмоциональное убийство произошло, и надо тихо-тихо излечиваться, надо как бы подниматься и начинать продолжать жить. Очень-очень прям вот продолжается эта тема, тема вот карта дьявола тут же, карта дьявола, старший аркан представляет знак Зодиака Козерогов. Но это еще и вот эти все грешки, это может быть алкоголь, может быть, что-то связанное с алкоголем, вы, может быть, связались с человеком, не знали, что у него проблемы, или э, связаны с человеком, и, наконец, и все, как бы это продолжается, вот этот алкоголь, это, кстати, вот эти вот неверность это... Это тоже вот по этой карте сексуальная зависимость какая-то, может быть, проблемы сексуального характера какие-то. Это все вот по карте дьявола. Все, что излишнее. Наркотические вещества, игровая зависимость. Все вот у нас, все по этой карте, карте дьявола. Может быть, вас поддерживает кто-то? Король посохов. Король посохов – мужчина элемента огня. Или это вы сами, если вы мужчина смотрите этот, это видео, значит, это вы, король посохов, это огненные стихи, это, это львы, овны, стрельцы, это вы сам, сами. А может быть, вы нанесли кому-то удар, вот такой вот спину с изменой какой-то, тоже, может быть, все-таки огненные знаки, вы полны энергии. Но мне почему-то кажется, что тут все больше связано как-то с королем кубков. но у каждого по-своему проиграется. Для женщин тоже у вас, понимаете, такое чувство, как будто у вас... Два, двое мужчин вокруг вас. Один, может быть, как-то поддерживает, помогает, а другой наоборот, вот нанес вам вот такой вот удар какой-то. Король посохов, как я сказала, это элемент огня, львы, овны, стрельцы, но еще и люди очень энергичные, вот эта энергия, она у них проявляется как-то, проявляется либо внешне, они любят как-то одеваться ярко, украшать себя, украшать свое тело мужчины, иногда вот спортом занимаются, наращивают мышцы, какие-то, может быть, татуировки даже могут быть, или у них какая-то красная рубашка, у меня сын Овен, очень любит красное носить, так что красные, может быть, какие-то или э, что-то яркое, прическа какая-то. Люди предприимчивые, не очень любят работать на кого-то, любят работать на себя или даже если они работают на кого-то, они любят вот это вот, когда им дают независимость. То есть они вот, э, им сказали что-то выполнить, какой-то проект, и никто их не контролирует. Вот тогда они еще могут э, работать на кого-то. Но им нужна вот эта вот независимость. Потому, помните, что одним из знаков является лев, а лев у нас э, король, король зверей. Так что тут его как бы не заставишь на кого-то работать, лидеры. Ну вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас добавят к этому раскладу карты Ленорман. Карта женщины такой похожий на влюбленную, ребенок и дом. Ну, для мужчин, пожалуйста, ваша женщина, ребенок и дом, стабильность. Ну и для женщин тоже. Но вы, понимаете, не выходит партнер. Может быть, вы остались в своем доме с ребенком, но дело в том, что женщина у нас влюбленная. Может быть, вы ждете, ждете своего вот суженного. Откуда-то она видна, куда-то вдаль а, глядит а, и ждет. А, Ребенок еще может проиграться как новое начало, потому что дети это первые шаги в чем-то. Может быть, вы у вас в доме что-то новое, может быть, новый дом кстати, первые шаги или в покупке дома тоже может быть покупка недвижимости. Какие-то вы делаете первые шаги, вот вам и туз Пентакли, вкладываетесь во что-то или покупаете. Может быть, вы переехали или уехали, ушли из отношений. Теперь вам нужно свое жилье какое-то. Давайте посмотрим, что добавит оракул мудрости. Мир вашему дому, мои дорогие. Тут даже добавить нечего. Я думаю, что несмотря на вот эти вот такие бурные события, все-таки будет мир. Мир и покой в вашем доме. Давайте эту карту на карту дома положим. Покой в вашем доме. Добьетесь вы этого. Оракул эзотерический. Ваша последняя карта для стрельцов. И баланс ну ангел просто ну, посмотрите замечательно еще раз вот хочется сказать несмотря что на вот эти вот такие тяжелые карты все-таки надо как-то больше смотреть в более таком мас... масштабе все-таки карты неплохие посмотрите какая была замечательная неделя туз пентаклей десятка кубков карта мирова карта баланса так что я надеюсь, эти карты как бы перевесят вот эти две. Ну что ж, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. Нас уже почти 99 тысяч, и хотелось бы, чтобы было 100. Поэтому, если вы еще не подписаны, пожалуйста, поддерживайте мой канал. До новых встреч!